Я айту хан нессуль мутма инна О нефс. Мутма инна Успокоенные. Успокойный нефс. Успокоенная душа. Нефс означает душа. И вот сегодня затронем тему как раз таки души, то есть нефс. Со стороны словаря. то это слово связано с шегвет, то есть с нашим стремлением больше достичь в этом мире. Именно, конечно, с точки зрения дуньявийских, то есть мирских. И гадап, гнев. То есть наделенные качествами любви к этому миру нафс. Всевышний Аллах в Коране говорит, в бисмилляхи рахмархиим, ва ма убарри'ун нафси, инна нафса ла аммаратан бессу, то есть из этого аята начинаются уровни души. Уровни души семь, и первый уровень – это нафс аммара. От слова «Амир» «амаро», амир переводится как «повелитель», «повелевающая душа», «повелевающий нафс». Это первый уровень, с которого начинается жизнь в религии ислам, то есть возвышение именно с этого уровня, нафса «Аммаро». Как Ксюшнава говорит, это Сура Юнус, аят 58. «Ля амнаротун», — говорит Всевышний Аллах, — «непременно, ля амнаротун», — «непременно», — говорит, — «повелевает только зло». То есть тот человек, который не противоречит своим эгоистичным целям, эгоистичным мнениям, душевным. Но в данном случае имеется не просто, как у нас привычно слово, душевная радость, а имеется это именно нефс. Свойством, следует за ним и не противоречит это и называется уровень души под названием Нефса Амара. Уровень таков. Человек в этом уровне все находится, то он. 24 часа в сутки бегать за страстями. Это есть как раз таки смысл слова «нефс» — страсть. И на повеление Всевышнего Творца о, не обращать внимания, только обращать внимание на свои мирские цели. Отсюда и образовано слово амара. И кстати, нафса аммары является занавесом между человеком и между рабом. И если так сказать, вы, наверное, подумаете, что человек — это отдельно, нефса отдельно, Всевышний — отдельно. Здесь, конечно, есть разногласия по поводу нафса — это и есть человек, или же отдельные. Здесь разногласия с учёных, между учеными, потому что некоторые разделили, что в человеке есть и душа, и дух. То есть по-арабски «нефс» и «рух». Некоторые ученые сказали, что это одно и то же. То есть «нефс» и «рух», по-русски получается «душа» и «дух» — это одно и то же. Посланник Аллаха мир ему и благословение, говорит, когда сидел со сподвижниками, он у них спрашивал, кто является самым сильным тахливаном. Кто самый сильный? Он спросил у сподвижников. Естественно, они говорили, опасный голох ⁇ это тот, кто имеет силу, мускулы, тот, кто в борьбе выигрывает, крешь. А что правда, говорит? Нет. Самый сильный тот, который во время гнева контролирует свой нефс. Тот, кто контролирует свой нефс. То есть отсюда можно понять, что нефс это... Свойства, присущие именно в гневе или же в алчности, в жадности. То есть именно все, что не связано с исламом. То есть все выгода себе. И этим это честно Нафса Аммара. В Коране нет ни одного аята, где говорится, что данный уровень Нефса Аммара зайдет в рай. Нет, одного ну, аята нет. Поэтому тот, кто находится в этом уровне, вопросов, рай зайдет или нет. Огромный вопрос. Вы скажете, а про другие есть, что информация есть, про другие, на все есть аяты из Корана, позже об этом скажем. Также, по Аллаха Аллахом, мир говорит, тоже, когда разговаривал со своими сподвижниками, он спрашивал по поводу разума, кто есть разумный, кто это разумный человек. Сподвижники предлагали свои версии, свои варианты, но пророк. Милость миров сказал, что разумный он тот, кто свой нефс отчитывает. То есть, как у нас русская поговорка есть, э, у себя на глазах или в глазу, в глазе, есть бревно, не видит, чужие замечают ошибки. То есть, ошибки замечают, потому что он отчитывает только кого других, себя нет. Поэтому пророк говорит, разумный тот, кто отчитывает себя. То есть, получается, увидев ошибку человека, он что делает? Ищет у себя. А интересна такая ошибка у меня? Ведь, может быть, это зеркало? То есть, Аллах показывает этого человека, намекая на меня? То есть, на свою ошибку? Пророк говорит, он разумный, кто отчитывает себя. Далее пророк продолжает. И он тот, кто старается, усердствует, для Ахирата. Сейчас, аль уже проходит большая часть месяца величайшего господина, пост, ифтар. Но те, которые прямо кипят в этом месяце, очень мало. То есть, как люди жили до Уразы, так и продолжают жить сейчас. Когда уразы работали, стремились за зарплатой, за объектами, за работой, за целями, так и говорим, уразы продолжается цель. То есть ничего не изменилось. Хадис пророка. Разумный кто? Тот, кто старается для ахирата больше. Неужели сейчас не есть время это сделать? Ведь уразы пройдет, человек опомнится, скажет, вот бы и мне бы хотя бы принес бы финик, штуку хотя бы, положил бы на стол. Ладно, я плов не готовить не умею, но хотя бы пришел бы, спички дал бы хотя бы. То есть очень мало заинтересованных людей. Вопрос, почему? Суд мне неужели настолько близок стал, что людям реально до лампочки, что в охряде мне будет нехорошо? Такое ощущение, что у людей есть какая-то броня, или же подвижники, или же пророк сам является родственником. Не могу понять. Уже 11-12 дней, а реакции... Нет такого сильного. Ладная реакция, даже те, которые помогают, но опять же помогают люди восточные, из бухары, да, таджики, узбеки. Но и на них опять же идет бочка со стороны местных. Не нравится их одежда и чистота. Так сабханала сам тогда. чистой одежды, готовь, есть этой местный. Но нет, помогают альхамдаля молодые. С детьми приходят. Нет, для детей докапываются. Субханала, возьми его ребенка тогда. Человек пришел накрывать стол, с ребенком пришел. Ребенка негде оставить. Ребенок кричит, ворчит, да, второй вехи мешает. Так этот человек моет столы, моет посуду. Если не нравится, что его ребенок кричит, тогда возьми, да сам мой посуду. До утра мой, детей нету, никто не ворчит, не кричит, но на нам не мешает. Пожалуйста, хотя бы не мешай, хотя бы не мешай. Пророк же говорит, разумный тот, кто старается больше для Ахирата. Это и есть разумные люди. Пришли они для ифтара мыть посуду. Да, детей негде оставить, тещи нету, свекровки нет, они принесли с собой. Разве это хорошо? Это отлично. Потому что он пришел для Ахирата мыть посуду, а нет, кто-то его замечает и делает ему замечание. И вот тут и Пророк говорит, а кто такой говорит? Обратный, то есть антоним слова «разумного», «радис», который совсем неразумный. Пробедит это тот человек, который стремится за своими страстями. Не за Аллахом, а за страстями. И вот когда кто-то на кого-то смотрит, вопрос, с намерением смотрит религиозным или с намерением мирским? Вот ты мне мешаешь на намаз. Как он мешает на намаз? Во время намаза вообще невозможно увидеть человека, ты стоишь перед Всевышним. И если ты в это время видишь соседа, тогда ты не в намазе. Ты же на соседа смотришь, ты как детектив, как критик. А в намазе критиком быть нельзя. Ты в намазе должен видеть только Всевышнего и только Его. Поэтому право говорит, тот, кто стремится за страстями, тот, кто ставит цели, которые отдалят от Аллаха, вот он и есть, говорит, антоним разумного. То есть совсем далек человек от разума. И вот кто вот со всеми этими связан, и есть нафса аммара. Поэтому пророк ассалям, говорит, где бы ты ни был, бойся Аллаха. Особенно в мечети. Надо бояться Аллаха больше. И когда ты делаешь греховные поступки, сразу же после этого соверши благое дело. У нас же люди привыкли назвать грехом только спиртные напитки и воровство, а остальные как будто это не грех. Еще грехов много, пойди, Очень много грехов существует. Элементарно, если человек не знает, как чай пить, если он, обжигаясь, пьет чай, он уже грех совершил. Если он, когда ифтар делает, соседу не пошел, это второй грех. Если он кушает, а сосед он не знает, сосед кушает или не кушает, он не знает об этом и знать не хочет, вот, вот тебе третий грех. Поэтому грехов, по идее, очень много. Вопрос только, кто это отчитывает в себя. Это же говорит, разум тот, кто отчитывает себя до судного дня. Там будет мощный отчет. Это все говорится про нафсана. Отличие второго от первого, а второе это называется нафсаляма. Что по-русски означает упрекающая душа. Ну, как само слово для себя, это тот, кто упрекает себя. И зачем я так сделал? И зачем я не промолчал? Зачем я увидел, что у него ошибка? Зачем у него я увидел, что у него там одежда не такая, что у него прическа не такая, что тюбитейки нету, оказывается. Астарафираллах, без тюбитейки пришел. Зачем я это увидел? Он себя упрекает, свою ошибку он не видит. Вот это упрекающее называется Лявана. -э и во всевышний Аллах, в отличие от первого, боли хвалит, в Коране хвалит. И говорит, это упрекающая душа. Нафса Нам бы ангамны достичь этого уровня. Потому что этот уровень души все время каится, в отличие от первого. Первый не каится. А вот второй каится. Как у нас говорят же, всю скутер алмой То есть скажешь на все аммара. Он даже не согласится будет оспаривать. Какой там каится? Он скажет, ты не прав. У тебя возраст не совпадает. Я много видел, много детей рожал, много вырастил. Я больше знаю. Я больше хлеба ел, говорят. Не возрастом оценивается разум, и не возрастом оценивается мудрость. Поэтому нафсульма это лучше, чем, конечно, нафса Амара. А вот ответ на вопрос: какому же душе было сказано зайти в рай? Не просто разрешено, а приказ. Это, конечно же, аят, который мы читали в начале вагаза из Фаджир. Аллах говорит: Бисмилях Я айдуган нафсуль инна. О, успокоенная душа. Что значит «успокоенная»? Это та душа, у которого сердце не прыгает, когда позвонили и сказали, ваша зарплата сегодня обнулилась. Сердце не прыгает. Или лишь другой вариант позвонили и сказали, извините, пожалуйста, мы перепутали фамилию, у вас зарплата, оказывается, больше стала. Сердце не прыгает от радости. Это вот мутма инна. Или в то же ошибку увидели, тебя исправили, сердце не говорит, как он посмел мне найти ошибку. Сердце не реагирует. Если кто-то сделал ошибку, замечание. Сердце, если не реагирует, значит счастье. Уровень третий ⁇ это огромное счастье. Почему счастье? Потому что Аллах говорит, заходи в рай. Фадахули фиарибади, заходи к моим рабам, фадахули джаннати, заходи в рай. Приказ. Аллах приказ не просто говорит, ты можешь зайти, приказывает. Поэтому смотрим на сердце, как оно реагирует на замечания, на плюсы и минусы на повышение зарплаты, на понижение зарплаты. Если сердце в этот момент у нас не дергается, от радости не прыгает и от печали не бьется сильно. Вывод – можно радоваться. И вот один из таких – это, конечно, Абекар Саддык. Он был свидетелем данного аята, когда этот аят пророк цитировал. И когда пророк это читал, «О, обретшая душа, покой». «О, успокоенная душа, заходи в рай». Когда этот аят читал пророк, Аббакар сидел перед ним и сказал, «О, посланник Аллаха, это в действительности красиво? Это красиво?» Он сказал. И ему самое интересное, посланник Аллаха, мощно, конечно, сказал, мощно, это, конечно, дура. Он сказал, «О, Аббакар будь в курсе, в... При. при смерти к тебе придет ангел, и это скажет тебе. То есть, как видите, это из категории ашера Мбашара, то есть люди, обрадованные раем, при жизни. Гарантия. Уже были, были такие 10 человек, и пророк говорит, знай, будь в курсе. Тебе это ангел скажет. Какого прекрасно это, если нам сказали бы, что у тебя будет такая речь, что ты услышишь, как ангел придет тебя, а ты лежишь постели при смерти тебя, говорит, О душа, обредший покой, заходи в рай. Поэтому вот в надежде, что это мы услышим, стараемся и в этот месяц поста больше и больше, чтобы Аллах нам именно разрешил быть уровне номер три мутно именно